Процесс номер двадцать. Передайте дела управляющему. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда чувствуете, что у вас скопилось слишком много дел? Когда хотите иметь больше времени на то, что доставляет вам удовольствие? Когда хотите стать могущественным творцом, каким вы и были, когда появились на этот свет? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Передайте дела управляющему» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 10 неудовлетворенностью, раздражением, нетерпением и 17 гневом.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 Есть среди них бухгалтеры, секретари, консультанты, художники, специалисты по рекламе, тысячи людей, которые трудятся во имя процветания вашей компании. Теперь представьте, что вы не работаете непосредственно с каждым служащим компании, и у вас есть менеджер, управляющий, который делает это за вас. Он понимает любого сотрудника, консультирует и руководит всеми делами. Итак, если у вас появляется очередная идея, вы говорите о ней менеджеру, на что тот отвечает «я обо всем позабочусь», и он это делает быстро, точно, эффективно. Словом, именно так, как вам и хотелось бы. Вы, наверное, скажете себе «хотелось бы мне иметь такого управляющего, человека, которому я мог бы полностью довериться, который бы помогал мне в воплощении всех замыслов». И мы вам на это ответим «он у вас есть». Управляющий, который может делать все, о чем мы уже сказали, и даже много больше. У вас есть менеджер, который постоянно работает для вашего процветания, и зовется он «закон притяжения». Вам нужно только попросить, и вселенский управляющий немедленно ответит вам. Но большинство из вас даже не догадываются о существовании этого управляющего или не воспринимают его всерьез. Он у вас есть, но вы продолжаете сами отвечать за все дела. Другими словами, вы говорите «Да, может быть и существует закон притяжения, но свои дела я должен всегда делать сам». А мы на это отвечаем «Хорошо». Но в чем же тогда смысл «закона притяжения»? Это равносильно тому, что вы берете к себе на работу управляющего, платите ему огромную сумму, но если он спрашивает вас, что я должен делать, вы ему отвечаете «нет-нет, ничего, я буду счастлив платить тебе просто за то, что ты у меня есть». И вот вы носитесь, высунув язык, руководите, проверяете, консультируете и решаете проблемы, вы буквально задыхаетесь от огромного количества дел, а ваш управляющий в это время бездельничает, загорая где-нибудь на пляже. Разве вам нравится такая картина? Разве вы пожелали бы себе подобной участи? Нет. Вы бы с большим удовольствием предоставили все дела своему менеджеру. Вы бы доверяли ему решение всех вопросов и верили в его компетентность. Именно так и следует использовать закон притяжения. Сделайте запрос и будьте уверены в результате. Когда вы предоставляете ему право заниматься всеми делами, вам остается сделать только две вещи, которые тем не менее являются наиболее существенными в процессе сознательного творения. Вы должны определить, в чем состоит ваше желание, а затем позволить Вселенной доставить вам его. Итак, когда вы точно определите свою цель, это будет равносильно тому, что вы поручили ее достижение Вселенскому управляющему. Настроив свои вибрации на режим принятия, вы как бы отходите в сторону и предоставляете право решать все вопросы и находить все, что нужно, управляющему. Вы доверяете ему и знаете, если что-то потребуется лично от вас, менеджер обязательно обратит на это ваше внимание. Другими словами, когда будет нужно принять новое решение, вы обязательно об этом узнаете. Вы не передаете ему свою жизнь. Вы создаете свою жизнь. Вы становитесь наблюдателем, провидцем, а не тружеником. Но на Земле всегда найдется много такого, что вы будете делать с большим удовольствием, так что без работы вы не останетесь. И мы ни в коей мере не отговариваем вас от действия. Другое дело, что вам будет нравиться то, чем вы занимаетесь. Работа будет приносить вам огромную радость. Действие будет доставлять удовольствие. Во всей Вселенной нет ничего более прекрасного, чем находиться в вибрационном соответствии со своим желанием. А соединение с исходной энергией всегда будет вдохновлять вас на действие». Это и есть высшее проявление процесса созидания, ведь нет во Вселенной ничего более удивительного, чем дела, совершенные в состоянии вдохновения.